Украина осталась одна, Запад Украину кинул, попросту говоря, или есть поддержка? Одну секунду, не Украину, а Соларейх. Вы не путаете грешное с правильным. вы не путаете страну Украины и украинцев, которые 8 лет жили в колониальном рабстве коллективного Запада и марионеточный, кровавый нацистский режим Соларейха. Это абсолютно разные вещи. Разумеется, Соларейх брошен на разрыв. Зачем они нужны Западу? Все получилось точно так же, как в Афганистане, только без запрыгивания наших 6 самолетов. Потому что западные партнеры свалили из Соларейха раньше, без паники. Поэтому куда теперь денутся все эти нацики и кастрюли, даже не знаю. Кто не успеет удрать в Польшу, их судьба, конечно, печальна. А Зеленский удерет? Понятия не имею. Может, куда вывезут. Я же не знаю, какие там договоренности на высшем уровне. Но то, что Соларейх обречен, это совершенно очевидно. И я хотела бы призвать людей, которые с дуру пытаются до сих пор что-то там сопротивляться, не устраивать лишнее, совершенно бесполезное кровопролитие. Это совершенно бесполезно. Ребята, вам просто забили в мозги, что устала рейд, это Украина. Нет, ребята, это, это категорически просто разные вещи. Вас никто не обязывает защищать марионеточный режим. Ребята, прекратите сдаваться. Давайте, уже пора. Хватит. Восемь лет покуролесили – Лавочка закрылась. Что будет делать Россия с теми, кто будет захвачен в плен, я не знаю. На простых вояках, я думаю, отрываться совершенно незачем. А вот все то кастрюлидоловая отродье, которое совершило госпереворот, которое устраивало восьмилетний геноцид. Все, кто прыгали по сцене Майдауна 8 лет назад, все, кто служил Солерейху, все, кто продались коллективному Западу, их, конечно, стоит примерно наказать. И было бы неплохо, чтобы они не усугубляли свое злодейство еще большим злодейством и сдавались, потому что никаких шансов на сопротивление, конечно же, у них нет. А какую позицию сейчас займет Запад? Ведь все эти годы они попросту не замечали этих неонацистов. Они сдадут Соларейх так с теплотару и попробуют поиграться с Россией на поле санкций. Но я не зря им сказала в Соберезе ООН. Ребята, еще непонятно, кто пострадает от санкций больше. Ах, вы хотите вырубить свифт? Хорошо, тогда закупайте третчатые турецкие сумки. Будете в них возить россиянам рубли в обмен на энергоносители. Всегда пожалуйста. Пусть топят кизяками. В конце концов, Россия тоже может вести санкции санкции. и тогда я не знаю, где Запад будет брать титан, неон, массу других очень нужных им вещей. Так что санкции это дело такое, самое главное это позиция Китая, а Китай, насколько я понимаю, молчаливо поддерживает Россию, поэтому у коллективного Запада больше нет никаких шансов. Пусть обтекают, их, так сказать, царение безграничное на планете закончилось, и туда им и дорога.